какая интересная дорога у нас обходная снег еще лежит на сегодня 23 апреля вот такие мы чистые начинаем наше путешествие людей, младший инфлоу, и все счастливы. Смотрим, помоют, нас нет, есть там все. Вот, есть. Не побоятся они нас мыть таких, да? Да, какая. Приезжай, пожалуйста, да? Стоит бояться, что тут камешки были. Так, мы снова все мыли, только теперь в прямом смысле, заодно перекусили тут все довольны еще больше, да? Никто не видит, как мы их зато никто не видит, как мы их наверное столько грязи нередко редко видят. Добрались мы до нашего пристанища Смерть, снять ее, насмерть, наскупить. Ведомных не было дома. Витхолз, пошли с моей рукой. Мы сюда скрываем. Ведомных не было дома. Субтитры а Пиво, пение, огонь, камень, неподачу, надеяние, но не пение, а источников, и здорова, дожди, и шапки стали, огонь, Шестри Господи Иисусе, крести на яденье, брашеный язкий, и я, как уже святил и си боже, ты приведи, и в ныне, и обрад, и агнца, и боже, принеси во все плоди, так уж дни. И темца, в питанной Божьей закладе, повелел и си сына, и твоему заблудшему, и баки, возвращившемуся к тебе. Твоя короткая исподобище Твоей благодати, насладитесь сиция, тебе, и освященной и благословенное восприятие праздное всех нас. Ибо Боя, систиный праздный и датель благих и Тебе, славы Суды, Отцу и Сыну и Святому Духу, на Христу и вовеки веков. Господи, поможется. Ладыка, Господи, Боже, на создатель и Турчи всех благословим. Млеков и с ним же яйца. И, что еще? И кулечи. И так. Иса, и нас соблюди в благости Твоей, якогда наслаждающийся наслаждаючися сих Твоих, Независто подаемых даров насытимся. Смеет ты нас на смерть Бассейн с ребятишками очень радостно. Сейчас это. Вещи таскаем, все, распаковываем. Я думаю, вообще будет здорово. Отлично. О, не понял. А где дверь? Это какой-то сбой в матрице дежавю. Матрица нас преследует. Валим отсюда. Так, Иринейка плавает. Всем приятно, бассейна, да? Так, плавает. Варлуша ныряет. Господи, благослови. О, он даже не утонул столько. Назарий, пойдешь? А что, Назарий, ты бы там в кругу. Правда, он это. Назар ныряет. Господи, благослови. Давай О, молодец. Счастливый такой. Давай, давай, давай, давай, давай. давай с Богом. Не Ну что, молодец? Такой пип-пип-пип да. Все, возвращаемся домой Тут еще снег лежит И вообще такое болото Возле дороги Это насыпь Возле железной дороги через глубокую ложу такую. Запаска отцепилась, и Назар говорит папа, папа, тише. Ты без колеса, Ты без колеса едешь. Я уж испугалась, и слава богу, что-то просто запаска отвалилась. А мы думаем, а как мы едем-то без колеса? Да, вот так вот бывает. Приключения с нашими да, дорогами да, я просто... смотрела, когда вы поехали то Думаю посмотреть, какие разнаряженные глянула, машины нету папа говорит так во сколько, 12.00 да сразу, говорит, ну, езжали 0.00 да". вот все четко уехали а, вот так идут. вот дом родной говорят, ночью снег был на Пасху Даже не шибко и грязные. Но, наверное, снег. Молодец!